всем привет друзья спасибо что смотрите мой канал на связи алексей в одном из видео я показывал вам вот такие замечательные ордена и обещал сделать видео вот это как раз видео для вас для тех кому эта тема интересна конечно основная моя тема это монеты украины но вот в данном формате буду рассказывать и показывать вам э, данные ордена и я буду рассказывать и показывать ордена не сам я, так как я являюсь подписчиком канала константина шаповалова я пригласил его ко мне на канал в эфир рассказать про данные ордена и сейчас вот он прокомментирует расскажет так как это конкретно его тема экспертность у него очень хорошая обязательно заходите и подписывайтесь к нему на канал а пока давайте смотреть итак начнем мы орден красная звезда был учрежден 5 мая 1930 года постановлением президиума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 Вот 42-й год, 43-й год, это говорит о том, что это не так просто. Вот следующая награда у нас, Орден Отечественной войны второй степени. Впервые, награда была учреждена в 1942 году, и она впервые в наградной системе Советского Союза появилась награда со степенями. В данном случае это Отечественная война у нас второй степени.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 На обзоре орден Отечественной войны первой степени, но этот орден Отечественной войны первой степени, он э, юбилейный выдавался, э, их называют Черненковские ордена, он выдавался с 1985 -го года, указ Черненко тогда генерального секретаря центрального комитета советского союза Коммунистической партии советского союза он учредил как бы вот этот указ и выдавалась ветеранам войны выдавались вот юбилейные ордена первой и второй степени в данном случае это у нас а, первая степень вот 550 тысяч номер интересно эта награда тем что она была а, она с документом мы знаем имя фамилию Человека, кому принадлежит этот орден, это у нас Сулимов Николай Николаевич. Я зачитаю приказ о том, как Сулимов Николай Николаевич в годы Великой Отечественной войны получил орден Боевого Красного Знамени. За что получил? Очень интересно. Сулимов предан партии Ленина, Сталина и Социалистической Родине в операциях парашютно-десантной группы Летал со старшим командой разведчиком. На протяжении всего времени показывает мужество и отвагу и непримиримость в борьбе с фашизмом. Товарищ Сулимов, не своей жизни, ходил на врага в атаку, увлекая за собой бойцов. Минировал и рвал мосты на путях движения танков противника. Лейтенант-разведчик, отдельно парашютная десантная группа военно-воздушных сил Западного фронта. Сулимов Николай Николаевич имел также медаль за трудовую доблесть. Вот, лейтенант госбезопасности. Медаль за трудовую доблесть в листке награждения написано только одно. За успешное выполнение специального задания правительства. Наградить медалью за трудовую доблесть. Вот Очень, очень интересно и необычно, что во время войны, во времена... Это 45-й год, это февраль, 24 февраля 45-го года был он награжден медалью за трудовую доблесть. Очень интересно, что во времена войны... Боевой офицер, лейтенант госбезопасности, награждается э, медалью за трудовую доблесть. За, за выполнение специального задания правительства. И у нас осталась медаль за оборону Сталинграда. Вот такая вот медаль, которая была выдана всем, кто оборонял Сталинград. Вы знаете, что под Сталинградом э, впервые попал в плен э, Фридрих Паулюс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 и бои под Сталинградом был ад и для советских солдат и офицеров, в том числе для вооруженных сил Советского Союза. Вот такое вот видео подготовили для вас. Огромная благодарность Константину, что рассказал про данные ордена и медали. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, обязательно пишите в телеграм-чат, ссылочка будет в описании. Также подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие вам темы интересны. Я обязательно их раскрою в своих следующих видео. Всем пока!